И дудкой поглубже в кровать, жесть и за день, пылесом ее не собрал, закрывая глаза, с выражением читая овец, Жду, когда же придет долгожданный и хитный сердце. Сверяя пути, солнце в трех запутах, ждем команды, куда-то ползти, И по форме концов Разделяем все пьющих лицо.